с пастором Джозефом Принцем. Что ж, прославьте Бога, первое послание фессалоникийцам. Вы любите Господа? Просто любите Его. Прославьте Его за то, кто Он есть. Пятая глава первого послания фессалоникийцам. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся. Здесь нет намека, что у вас проблемы с алкоголем. Трезвимся значит, что мы бдительны и бодрствуем. Некоторые люди не бодрствуют, хотя их глаза открыты. Облегшись в броню веры и любви, в шлем надежды спасения. Шлем — это позитивное, уверенное ожидание добра, которое сопутствует спасению в будущем. Однако не все так просто с позитивным ожиданием будущего, потому что мы слышали много учений и проповедей на тему, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому даже сегодня, когда вы живете с Богом, у вас все равно есть страх. Вас беспокоит, что семена, которые вы сеяли в прошлом году, последние пять лет или месяц назад принесут однажды свои плоды. Вас будет ждать урожай зла. Откуда появится позитивное ожидание добра, если вы верите, что пожнете то, что посеяли? Но пастор Принц, так сказано в Библии. Да, это есть в Библии, вы правы. И я видел примеры не только в Библии. В Библии у нас есть пример Амана. Аман был злым заговорщиком, ненавидевшим иудеев. Он планировал искренить еврейский народ, так сказать древний Гитлер из истории о Эсфире. Аман так ненавидел Мархадея, дядю Эсфири, что решил заставить Мархадея и всех евреев кланяться ему, поскольку он был важным чиновником. Поскольку Мархадей отказался кланяться, Аман возненавидел евреев еще больше. Библия говорит, что он соорудил высокую, почти 23 метра высотой, виселицу, чтобы повесить Мархадея. Знаете, что с ним в итоге произошло? Его повесили на той самой виселице, которую он построил. Он пожал то, что посеял. В книге Осии сказано, они сеяли ветер и пожнут бурю. Это правда. Вы пожнете то, что посеяли. Аминь. Аминь. Давид посеял измену. Его сыновья прилюдно совершали измены. Давид сделал это тайно. Его сыновья сделали это открыто. Давид приказал убить в бою мужа Верцавии. Его звали Урия. Любимого сына Давида также убили. Того убили и этого. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. Но, пастор, Давид был человеком Божьим. Он не такой, как Аман, я знаю. Вы заметили, что все приведенные мной примеры взяты из Ветхого Завета? Заметили? Я сказал, что все мои примеры взяты из Ветхого Завета. Книга Осии, история Амана, Давид. В мире этот закон работает до сих пор. Рим разрушил Иерусалим в 70-м году, затем была уничтожена Помпея. Так происходит и в наши дни. Люди без Христа пожинают то, что посеяли, и хорошее, и плохое. Вы внимательно слушайте. Я смотрю, какими вы были много лет назад. Я сам был таким же и тоже ждал, когда же ко мне вернется мой бумеранг. Я здесь, чтобы сказать вам, что на кресте Иисус уничтожил этот бумеранг. Мы будем пожинать добрые плоды... Того, что посеял Иисус на кресте. Последствия и сбор урожая — это две разные вещи. Если вы постоянно курите, и теперь у вас болезнь легких, это не жатва, это последствия. Судя жатвы. В том, что вы не знаете, когда созреет урожай. Кто знает, что после посева урожай не созревает моментально? Последствия не приходят моментально, а по меньшей мере через несколько дней. Я встречал в теле Христовом людей, которые судят других. Если происходит что-то плохое, эти люди говорят, «Мы же не знаем, чем он или она занимались в прошлом. Пастор Бумеранг вернулся, то посеете, то и пожмете». Конечно же, есть и проповедники, которые говорят также. же, что человек посеет, то он и пожнет. Неужели вы проповедуете так, чтобы люди со страхом ожидали зла в будущем? Но каким образом вы сможете надеть шлем надежды спасения, если так верите? Пастор Принц, это есть в Новом Завете. Да, но в Новом Завете вы встретите слова осенний и жатви только два раза. Впрочем, их три, но основных два. Первый осенний и жатви денег, давайте откроем.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 Второй пример – осеяние Слово Божьего. Иисус говорил об этом в 4 главе Марка и говорит им, «Не понимаете этой причины? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель. Что сеет сеятель?» Что я сейчас делаю? Я сею в вашу жизнь слово. Пастор Принц, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Шестая глава Галатам. Хорошо. Давайте посмотрим на этот стих, он звучит так. «Не обманывайтесь, Галаты». Да, Галаты, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, звучит отлично, звучит так, словно это относится и к христианам, потому что это послание Галатам. Я прав? Давайте посмотрим на контекст. Контекст звучит с 6 по 10 стих. Думаю, будет лучше, если вы сами увидите это в Библии. Это Библия, седьмой стих, мы сейчас прочли. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Давайте посмотрим на предыдущий шестой стих. Все стихи нужно трактовать в контексте. Я сказал, что все стихи нужно трактовать в контексте. Итак, шестой стих. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Теперь давайте перейдем к девятому стиху. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Шестой, девятый и десятый стихи взаимосвязаны. Речь идет о добрых делах. Я полагаю, что промежуточные стихи тоже говорят о добрых делах. Друзья, послушайте, я говорю о контексте. А вы вырываете седьмой стих из контекста. «Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек то и пожнет». Звучит так, словно это относится абсолютно ко всему, но нет. Их обманули, Галатов обманули. Они прилагали много усилий по плоти. Они изо всех сил человеческих старались достичь святости. Павел пишет, что делая так, они пожнут тление. В контексте он призывает сеять в дух и пожать благодать. В вашем будущем не будет урожая зла. Простите, если вы его ждали. В этом виноват Тот, Кто возлюбил вас. Когда Он умер на кресте, Он позволил вам пожинать то, что Он посеял. А Он пожал то, что посеяли вы. Да, бури уже не будет. Вы видели на кресте бурю? На три часа спустилась тьма. Пришла буря сюда. Один порыв за другим. Мы изобразили это в нашей анимации, чтобы вы все знали, какую бурю Он пожал. Когда Библия говорит, что Он был мучим за наше беззакония, вы можете сказать, что Он был мучим за то, что мы сеяли. Он пожал то, что мы сеяли, чтобы вы могли пожать то, что сеял Он. Пастор Принц, это перекладывание ответственности. Нет, это Евангелие. Мы наслаждаемся тем, что сел другой. А где в Библии об этом сказано? Я дам вам стих, и многие даже не знают, откуда он. Готовы? Четвертая глава Иоанна. «Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет». Вы читали это раньше? Один сеет, а другой жнет. Это кто произнес? Я же говорил, что многие не знают этого стиха. Они прочли его мимоходом. Возможно ли, чтобы один сел, а другой пожинал? Мы все знаем, не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает, что посеете, то и пожнете. Не ваша теща или тесть, вы сами это пожнете. Не ваш начальник, не ваш ненавистный враг. Вы, вы сами пожнете. И все-таки... Вы слышали это? Один сеет, а другой жнет. Вы знаете, кто это сказал? Иисус. Круто. Он говорит о Евангелии, о Слове Божьем, посеянном в Самарии. Теперь контекст. Жнущий получает награду. Вы знали о том, что жнущий получает награду? что это поколение после пришествия Христа стало поколением жнущих. Это поколение жнецов. Они пожинают то, что сеяли пророки Израиля. Где-то каким-то образом будет тот, кто пожнет, не так ли? Иисус говорит, что вы поколение жнущих. Он собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас то, на чем вы не трудились, другие трудились. Он говорит это обо всех пророках Израиля, а Иисус очень любезно упоминает о них. Другие трудились. Он видел их труды, любовь к Господу, а вы вошли в труд их. Иисус говорит: вы пожинаете и собираете плоды того, что сеяли другие. Итак, здесь сказано, ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Господь обрисовал нам принцип одного большого сеяния это грехи всего мира. За тем, одной большой жатвы на кресте. Один сеет, другой пожинает. Да, можно верить в сение и жатву и говорить об этом так, чтобы обвинять людей, лишая их шлема надежды спасения. Но послушайте, не важно, что вы сделали в прошлом. Сегодня совершенно новый день для вас. В тот момент, когда вы примете Иисуса, если вы еще его не приняли, я обещаю вам гибель посевов также обещаю вам другие посевы обильные посевы небесные посевы посевы которых мир затронуть не сможет они не тлены они взойдут из нетленного семени все благословения нетленны и они уже направляются к вам они направляются к вам наверху почему-то тихо они направляются к вам они уже в пути они уже в пути вы уже касаетесь. Аллилуйя. Все, кто наверху, слышите? Они на пути к вам. Сверху доносятся чудные звуки. Там люди ближе к небесам. Библия говорит, что Павел был восхищен на третье небо. Это там, где у вас третий ряд. Что ж, пора приблизиться к завершению. Есть мнение, если вы сеете помидоры, вы пожинаете помидоры, это правда. Но нужно проповедовать и другую истину. Она есть даже в Ветхом Завете, как насчет стиха из 125-го псалма. «Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью». Вы слышали это? Это не похоже на слова, что посеешь, что и пожнешь. Вы сеете слезы, а что в итоге? Водопад? Я прав, скажите мне. Но почему? Почему так происходит? Из-за первого стиха 125 псалма, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили, Велико сотворил Господь над нами. Речь идет об Иисусе, который освободил пленников, став пленником в тот момент, когда... Когда Иисуса схватили в саду, Он освободил нас, Он истинно свободный, стал пленником, Его не в чем обвинить, Он не знал греха, Он не совершил греха, в нем не было греха, Он стал пленником, чтобы освободить нас. Вот почему я люблю Его и люблю повсюду превозносить Его имя. Когда Господь возвращал плен Сиона, а Сион, в отличие от Синая, всегда означает народ благодати, их уста были полны веселья и пения. В том же псалме сказано, что даже когда этот народ плачет, Он не пожинает то, о чем плачет. В будущем он пожнет что-то позитивное, что-то хорошее и что-то радостное. Сеявшие слезами будут пожинать с радостью. Библия говорит, что это драгоценные семена. Что ж, из-за нехватки времени нам нужно немного ускориться. Закончу я вот на чем. Нам всем знакомо знаменитое объявление. Бог говорит в книге Еремии, «Я заключу новый завет». Скажите «новый». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Не завет закона, не завет Моисея, но Новый Завет. Все условия будут отменены, потому что Бог будет милостив к их беззакониям. Об этом Новом Завете не раз упоминается в послании евреям. Но откуда пришло это понятие? где о нем было сказано впервые. В книге Иеремии. 31 глава Иеремии. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота, и как я наблюдал за ними, искореняя, сокрушая, разрушая, погубляя и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь». Следующий стих. В те дни уже не будут говорить другими словами. Так говорили прежде, но после так говорить уже не будут. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Вы когда-нибудь ели кислый виноград? Вам казалось, что вы останетесь без зубов. Вот, в ассаби совсем другое дело. Особенно с... Хотя, вернемся к стиху. Отцы ели кисло винограда, у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кисло винограду, того на зубах и оскомина будет. Другими словами, ваши дети не пострадают. Не забывайте. Чуть раньше я говорил о последствиях. Если вы курите на глазах у своих детей, есть риск, что и они будут курить. Закон, что посеешь, что и пожнешь, все еще работает в мире в отношении плохих вещей а верующие могут пользоваться им себе во благо. Остальное, все только хорошее. Бог говорит, что все очищено. Не важно, что вы сели раньше, важно, что сеете теперь. Вы уже ничего не должны Богу. Иисус все очистил. Сколько вы теперь готовы посеять? Хотите пожинать щедро? Тогда сейте щедро. Аминь. Когда же это произойдет? Здесь сказано, в те дни уже не будут говорить отцы ели кисловинограда у детей на зубах оскомина. Когда это произойдет? А Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу Новый Завет. И Именно отсюда берут эту цитату. Впервые эти слова звучат здесь. Затем сказано, я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. И еще немного. Крест. Всегда принято говорить о кресте. Не знаю, почему в моем служении в конце обычно говоря о Христе. Крест изменил все. После того, Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Он намеренно сказал это, чтобы исполнить Писание. Он знал, что Писание должно исполниться. Напоследок, Он сделал еще одно дело. И вы спросите, что Он сделал напоследок. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Тут стоял сосуд, полный уксуса. О чем мы только что читали? О кислом винограде. Теперь мы видим уксус. Он же? Кислое вино. Это крайняя степень греха. Кислый виноград все еще свежий. Когда виноград становится уксусом, он проходит обработку и процесс ферментации. Это уже... Последняя стадия. Так что символ крайней степени греха – это сосуд с уксусом. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал «свершилось», по-гречески «тетелестай», на иврите «калах», по-русски «совершилось». Каким было его последнее действие? Дети уже не будут собирать урожай своих отцов. Потомственных проклятий больше не будет. Он искупил нас. Не будет более. Это было последним действием Иисуса. Пока он висел на кресте, он знал, что нужно сделать еще одно дело. Положить конец тому, чтобы человек пожинал то, «Что посеял?» «Остановить это потомственное проклятие!» Он знал, что все Писание должно исполниться, когда вкусил уксуса. Сказал, свершилось, и преклонив главу. Чуть раньше солдаты давали ему уксус с желчью. Иисус отказался, потому что это облегчило бы его боль. Это было обезболивающее. Иисус отказался. Он сполна принял чашу страданий ради вас и меня. Но ближе к смерти он вкусил уксуса. Он сделал это, чтобы освободить нас от потомственного проклятия. Вы не пострадаете из-за того, что сделал ваш отец. Вы не пострадаете из-за того, что сделал ваш дедушка. Все закончилось благодаря Кресту. У вас не будет плохого урожая благодаря тому, что сделал Иисус. Сказал. Свершилось. И, преклонив главу, предал дух. Мне нравится этот момент. Я всегда спрашиваю: вы заметили, что Он опустил голову, а затем предал свой дух? Обычно сначала человек умирает, затем дух выходит, а затем падает голова. Это значит, что у них нет силы, а здесь сила. Иисус принял положение для смерти. Он сам принял нужное положение, а затем выдохнул. Никто не забирает у меня мою жизнь. Я сам. Отдаю Ее. Воздайте Ему славу. Спасибо, Господь. Спасибо. Бог повелел, что душа согрешающая должна умереть, что человек посеет, то и пожнет. На кресте Иисус понес и ваши грехи, и мои. Он пожал то, что мы с вами посеяли. Он подвергся осуждению, которое предназначалось вашим детям. Оно предназначалось вам. Но Иисус взял его на себя и произнес. Свершилось. «К вам не придут проклятия, не будет осуждения и наказания, вас ждет большой урожай благословений и добра». Даже когда вы проходите через долину смертной тени, благословение Бога с вами его жезл и Его посох успокоят вас. Он никогда не оставит и не покинет вас. Вы проходите испытания, но вы не останетесь в них. С этого дня Бог всегда будет рядом с вами. Друзья, Библия говорит, если вы исповедуете своими устами, что Иисус, Господь, и сердцем веруете, что Бог воскресил Его из мертвых, вы спасетесь. Если это о вас произнесите сейчас, молитву чистого сердца, дорогой Небесный Отец, Спасибо, что послал своего Сына Иисуса Христа стать Спасителем мира. Я верю, что все мои грехи, которые Он взял на Себя, омыты Его кровью. Я верю, что для меня уже нет осуждения. Я верю, что Ты воскресил Его из мертвых стало провозглашением того, что все мои грехи удалены от меня. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Отец, с этого дня я живу уже не один и не своими ограниченными ресурсами. Рядом со мной Иисус, и Он никогда не покинет меня. Его ресурсы неисчерпаемы. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Иисус Христос. Мой Господь, отныне и навсегда. Аминь. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Богу! Откройте шестую главу Иоанна. Спасибо Господь! Спасибо Иисус! Бог исцеляет, Бог обеспечивает, Бог служит, Бог избавляет, Бог благословляет, Бог наделяет, Бог находится среди нас, Он любит вас. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского. Когда Библия говорит «после сего», помните, что здесь кроется что-то важное, связанное с предыдущей главой. Предыдущая глава, то есть пятая глава, Иоанна – это история об исцелении расслабленного рядом с купальней Вефезда. Шестая глава Иоанна звучит как продолжение. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». «Творил» в греческом тексте означает «продолжал творить», «творил» не переставая. Люди следовали за Иисусом, потому что видели, что он повсюду творит чудеса. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Четвертый стих. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Теперь я кое-что вам расскажу. В этой истории, в самом повествовании, в самом учении, есть глубокий ответ на все нужды вашей жизни. Она учит тому, как обеспечивает Бог. Неважно, финансово ли это, нужда или потребность в замужестве, или эмоциональная нужда, или ваше физическое состояние, Бог покажет вам, как Он обеспечивает. Сначала Он показывает вам пути мира, а затем показывает, как действует Он сам. Вы готовы? Сначала я прочту вам весь отрывок. Здесь всего несколько стихов. Начну с 4 стиха. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же, это испытывал его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика. Здесь, в тексте оригинала, стоит слово, которое может означать и мальчика, и девочку. Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, «Велите им возлечь, выложи на том месте много травы». Мы знаем, что Пасху празднуют примерно в марте или апреле. В это время на том месте было много травы. Была весна, близилась Пасха.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 коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Мне нравятся слова оставшимися у тех, которые ели. Итак, я прочел весь отрывок. Если сравнивать этот текст с остальными четырьмя Евангелиями, Иоанн пишет о том, что другие авторы не упоминали. Другие авторы Евангелия более детально описывали это чудо. Однако Иоанн делает ударение на важных моментах. Он не писал о том же, о чем писали другие, и добавил детали, которых нет у других, потому что каждая Евангелия уникальна. Да? Уникально. К примеру, Иоанн упоминает о Пасхе. Давайте вернемся к этому стиху. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Это чудо произошло незадолго до Пасхи. Другие авторы не упоминали о Пасхе и о том, что она приближалась. Но почему? Потому что ни в одном другом Евангелии вы не встретите слово «агнец». Иоанн единственный, кто начинает свою книгу с рассказа об Иоанне Крестителе, который указал на Иисуса и произнес «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». По этой причине Иоанн начинает свой рассказ со слов Евангелия об Агнеце Божьем, Сыне Божьем, Святое Благовествование». Так вот, он упоминает, что приближалась Пасха. Все ли знали, что это праздник? Вы могли бы просто сказать, приближалась Пасха, и все иудеи бы все поняли, верно? Но почему Иоанн написал праздник? Праздник – это радость, друзья. Праздник – это повод насладиться агнцем. Запомните это. В этом чуде есть секрет того, как наслаждаться Иисусом, наслаждаться агнцем. Тогда вы вдруг обнаружите, что ваше тело исцелено. Вы вдруг обнаружите, что с вашим мышлением все в порядке. А Вам казалось, что у вас начинается деменция? Я видел, что даже в Америке Бог исцелял людей от деменции, от болезни Альцгеймера. Вы скажете, я стал забывчивым. Не волнуйтесь, Бог.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 Неужели Иисус и правда задумался, где купить хлеб? Нет, потому что дальше сказано «говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Помните об этом, когда Господь будет задавать вам вопрос. Кстати, это первое и единственное место в Библии, где Господь просит совета, однако Он сам знал, что хотел сделать. Читаем с вами далее. Итак, Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Как можно говорить такое перед лицом великого «я есм»? Yes. Мы говорим понемногу, основываясь на том, что видим, а не на том, с кем мы говорим. Проблема Филиппа была огромная потребность. Вы смотрите на огромную потребность вашего тела в исцелении. Я слышал о таких случаях. У одного человека было такое же состояние. Не хочу говорить, что с ним случилось, но я очень волнуюсь. Вы смотрите на огромную потребность, но вы не смотрите на Иисуса. У Филиппа была такая же проблема. Многие думают, маловероятно, что Богу нужна такая малость. Мы смотрим на мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками. Что это? Что это? Посмотрите, какая огромная потребность. Мы презираем то мало, что у нас есть. Нам кажется, что Бог ничего не сможет с этим сделать, но Бог никогда не просит того, чего у вас нет. Если у вас есть какой-то дар или талант, отдайте его Господу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Две маленькие рыбки. Не забудьте две маленькие рыбки. В этом стихе есть два уменьшительных слова. Первый – это мальчика, второй – рыбки. Маленький мальчик, маленькие рыбки и пять хлебов. Есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Проблема Филиппа – огромная потребность. Проблема Андрея – скудный запас. Он смотрит на этот запас и говорит, что это? Пять маленьких хлебов и две маленькие рыбки? Он смотрит на них и говорит, что это для такого множества? Филипп смотрит на людей. Верно. Андрей смотрит на то, что у них есть. И недоумевает, что это для такого огромного множества людей. Проблема Филиппа – огромная потребность. Проблема Андрея – скудный запас. Никто из них не смотрит на Иисуса. Десятый стих. Иисус сказал, «Велите им возлечь». Прежде чем случится чудо, нужно возлечь. Успокоиться. Успокоиться. Бог говорит, нужно возлечь. Господь говорит, прилягте, велите возлечь всем тем, кто ходит сюда-туда. Нам кажется, что Дух Божий не может течь там, где порядок. Вовсе нет. Дух Божий может течь там, где порядок. Итак, люди возлегли, приближалась Пасха. Праздник – которой нужно радоваться. Возлежать и радоваться. Кому? Агнцу. Есть причина, по которой Иисус и Его ученики возлегли, лидеры. Послушайте, сначала вам нужно возлечь, чтобы люди тоже смогли возлечь. Если вы нервничаете и тревожитесь, люди не смогут у вас научиться. Вернемся к началу 6 главы Иоанна. Не знаю, видите ли вы это раньше. 6 глава Иоанна, самое начало, 3 стих, Иисус зашел на гору и там сидел с учениками Своими. Сначала присел Он с там затем присели ученики. Вы внимательно слушаете. Теперь вернемся к нашему стиху «Велите им возлечь». Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, воздав благодарение. Можете себе представить, как великий Творец благодарит за такую малость? За что он благодарил? За малость. Мы жалуемся на боль в какой то из частей тела и не благодарим за то, что 98% нашего тела в абсолютном порядке. Мы говорим, «Бог, почему? Почему?», хотя Бог дал нам больше здоровья. Есть тяжелобольные люди, они лежат в больницах, а вы нет, но у вас что-то болит. Я знаю, что Бог исцелит вашу боль. Просто начните благодарить Бога, не ждите, когда все будет идеально и гладко, чтобы поблагодарить Его, иначе вы никогда Его не поблагодарите. Иисус благодарил Бога, не глядя на огромную потребность, не глядя на скудные припасы. Он смотрел на Бога, благодарил за мало и малое стало. Изобилием. Дух Святой напоминает нам об этом еще раз в следующем отрывке, когда Иисус перешел через Галилейское море на другой берег. Здесь, в 23-м стихе сказано, «Между тем пришли из Тивериады другие люди близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господне». Очевидно, что Бог Отец был так рад этому, что побудил Духа Святого написать об этом. Чудо произошло после того, как Господь выразил благодарность. Что происходит, когда вы благодарите? Конечно, мы благодарим Господа, но почему Господь благодарит? Ведь Он Сам Господь, Он показывает, насколько нам необходимо принять чудо. Будь то чудесное обеспечение, чудо исцеления, чудо воспитания вашего ребенка, чудо в вашем браке. Где вы? Превратите воду в вино и чудо для вашего разума. Даже сейчас вы не можете сконцентрироваться ваши мысли под влиянием демонических сил. Они не внутри вас. Они нацелены на вас. Если вы все время отвлекаетесь, помните, то это работа врага. Помните, как Иисус пришел в дом Лазаря? Он, как самый главный гость, находился в гостиной. Марфа суетилась о многих вещах. Именно суетилась. Но как можно суетиться, когда нужно смотреть только на одного? Зачем волноваться о еде, если Господь может умножить хлеб и рыбу? Иисус оценил то, как поступила Мария. Она села у Его ног и слушала Его Слово.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 Фразы «И дал ученикам своим» нет в Евангелии от Иоанна, однако в рассказе Марка эти слова стоят в настоящем, продолженном времени. Это значит что? Он продолжал раздавать. Он продолжал раздавать. Еда умножалась в руках Иисуса, потому что Он продолжал раздавать. Как можно продолжать раздавать пять хлебов? Однако... Он раздавал и раздавал. Затем ученики взяли корзину. Это тоже интересное слово. В греческом языке есть два слова, которыми называют корзины. Первое означает огромную корзину, а второе – небольшую плетеную корзину, какую обычно берут на пикник, сложив туда бананы или другие фрукты. В истории о чуде умножения хлебов и рыбок речь о небольшой плетеной корзине для пикника. Когда ученики пришли к Иисусу, они принесли небольшую корзину – куда Иисус положил хлеб. Ученики прошли по рядам, раздали хлеб и вновь вернулись к Иисусу. Мы всегда возвращаемся к Нему. Вы не можете сказать, «Пастор Принц, я уже молился на прошлой неделе». Нет, вы всегда возвращаетесь к Нему за новой порцией. Ученики не уходили с пустыми руками. Руки Иисуса всегда были наполнены. Руки Иисуса всегда были наполнены. Он разделял хлебы, и те умножались в Его руках. Они умножались, когда Он раздавал их ученикам. Умножение при разделении... Такого в экономике мира нет. Okay. Умножение через вычитание. Вы приходите служить Богу в воскресенье и говорите, «Воскресенье – такой ценный день недели. Вам кажется, что вы лишаетесь этого дня, однако Бог задумал для вас умножение. Бог задумал для вас прибавление. Пастор Принц, я так устал, но я все равно буду служить Господу. Скажите Богу, что Он обновит ваши силы, и Он обновит нашу молодость. Надеюсь, что вы не будете сидеть здесь однажды с мыслью, «Много лет назад Бог сказал мне, сделай, дед, и теперь у меня на глазах это делает кто-то другой». Как много Бог сделал для этого человека. На его месте должны были быть вы, однако Бог избрал другого человека, потому что тот сказал Богу «да». Когда вы служите Господу, вкладываете силы и жертвуете деньги, Бог всегда вернет это. Помните, как за целую ночь на том же озере рыбаки в лодке ничего не поймали. Они промывали свои сети, чтобы хоть чем-то занять время. Затем они позволили Иисусу воспользоваться лодкой. После этого на том же озере Иисус дал им сети, переполненные рыбой. Когда вы что-то иисусу все меняется отдайте свое мышление самих себя и свои тела осознайте эту истину чтобы вы ему не отдали из того что он просит будто деньги десятины или приношения он не отнимает он умножает когда что-то берет разделяет, он прибавляет аминь церковь это проповедь сделала меня счастливым аллилуйя сколько кто хотел запомните сколько кто хотел проблема не сколько в господи сколько в вас господь я верю в а ты так велик. Господь умножь мои возможности. Я не чтил тебя. Я молился о работе, а ты хочешь, чтобы я молился о должности. Но как я получу должность? Мне не хватает образования и опыта. Сингапур такая маленькая страна, а руководителей так не хватает, не хватает квалифицированных людей в нашей стране. «Господь, что мне делать? Поблагодари за то, что у Тебя есть. И будь в покое. Человек не сядет отдыхать, если не закончил работу». Аминь. Сколько кто хотел. Как мне это нравится. 12 стих, и мы закончим. «И когда насытились, мне нравится». Они не говорили, «Мне достаточно. Я еще немного голоден, но не беда». Они ели, пока не насытились. Иисус сказал ученикам Своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Это Евангелие о том, что ничего не пропадает. «Соберите оставшиеся куски». Да, с Богом нет недостатка, и с Ним ничего не пропадает. Это прекрасно. Нет нужды. И ничего не пропадает. И собрали. И наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Представляю, как размышлял Фома, он всегда сомневался, верно? Он раздал хлеб и, возможно, подумал, нужно ли вернуться к Иисусу, а вдруг у него уже ничего нет. Но он вернулся к Иисусу и увидел, что его руки все так же наполнены. Он продолжает раздавать. Вы видели, приходя к Иисусу, что его руки всегда наполнены? У вас был в прошлом такой опыт? «Раньше я приходил к Иисусу и видел это, или вы переживаете это сейчас?» Ученики возвращали к Господу, и Его руки всегда были наполнены. Затем, возможно, Фома стал размышлять, люди уже едят, а когда я смогу поесть? И Петр подумал, а когда я смогу поесть? В конце Иисус велел собрать все остатки. Не забывайте что это были плетеные корзины для пикника. Было собрано 12 полных корзин. По одной полной корзине на человека. 12 полных корзин рыбы для всех 12 учеников. Скажу вам одно, Господь не забывает, что вы Ему отдали. Библия говорит, кто напояет других, и сам напоен будет, а благотворительная душа будет насыщена. В другом переводе будет преуспевать. В Божьей экономике вы отдаете, а к вам возвращается намного больше. Вы благословлены? Вы узнали что-то новое? Смотрите ли вы на огромную потребность в вашем теле, в вашей семье, в вашем браке или даже в своем эмоциональном состоянии? Зависите ли вы от прописанных вам лекарств? Никто не знает, но вы знаете, что зависимы. Одно из решений признает, что это нужда больше вас. Когда вы смотрите на огромную потребность, она подавляет вас. Лидеров и пасторов так легко подавляют огромные потребность, но перестаньте на них смотреть, перестаньте смотреть на скудные запасы и посмотрите на Бога. Он наш несякаемый запас, наш Царь Царей, Господь Господь наш Иисус. Помните, чудо может произойти, потому что, как писал Иоанн, приближается Пасха. У трижды святого Бога есть возможность благословить нас более чем достаточно, потому что Его Сын заплатил за все наши грехи. Если сегодня кто-то скажет, что ваш грех удерживает ваше благословение, знаете, эта доктрина не от Бога, потому что она удаляет с общей картины Иисуса и крест. Одно дело сказать так неверующему, другое дело сказать так чаду Божьему. Ваши грехи прощены, потому что кто-то умер. Мы празднуем это запеченным ягненком. Запеченным, потому что он попал под огонь Божьего осуждения. Мы празднуем, потому что он наша пища. И не только пища, но и обеспечение. Обеспечение было дано, потому что близилась Пасха. Дух Святой словом напомнил им, что Бог восполнит их нужды. Аминь. Церковь. Друзья мои, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, у вас есть такая возможность. Я не призываю принять религию. Я не призываю присоединиться к церкви. Я приглашаю вас родиться свыше, как назвал это Иисус. Доверьтесь Господу Иисусу Христу. На кресте Иисус взял на Себя ваши грехи. Он взял на Себя все ваше прошлое. Вся ваша природа Адама была возложена на Христа, и с ней было покончено на кресте. Сегодня Он дает вам новую личность. Он делает вас новым человеком, новым творением. Я спрошу, вы рождены свыше? Это происходит мгновенно, не посредством добрых дел. Вы родитесь свыше, когда доверитесь Христу. Где бы вы сейчас ни находились, помолитесь вместе со мной и скажите, «Отец Небесный, спасибо, что привел меня сюда. Ты привел меня услышать это послание. Ты проявил инициативу, потому что ты первый возлюбил меня. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий». Он умер на кресте за мои грехи. Он отдал свою жизнь за меня, умер вместо меня и принял мое осуждение. Я принимаю его благоволение, его благословение и всю твою благость. Спасибо, что он стал грехом из-за моих грехов, чтобы я мог обрести его праведность. Спасибо. Спасибо Тебе, и с этого дня Ты будешь смотреть на меня не через призму греха, а через призму Иисуса и всего того, кто Он есть. Ты дал мне все, что у Него есть, во имя Иисуса. Иисус Христос, мой Господь. Я верю, что Он воскрес из мертвых. Во имя Иисуса Аминь. Встаньте и поднимите свои руки. Пусть на будущей неделе Господь благословит вас, ваши семьи и ваших близких. Пусть Господь хранит вас и защищает от всякой опасности, от вреда, от болезни и от трагедий. Пусть Господь защитит вас от всякого зла. Пусть Он осветит вас светом Своего лица и будет милостив к вам. Пусть Он смотрит на вас и дарует вам и вашим близким свой шалом, свое здоровье, благополучие и мир во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Благословений вам. До новых встреч.